Приятно вас видеть здесь и сейчас. Прошу вас отключить телефоны на это небольшое время. Кто хоть раз открыл для себя красоту и загадочность улочек Вильнюса, поблуждал по их скрученной таинственности, тот навсегда посадил в своем сердце ростки желания вновь и вновь возвращаться в этот город, в сон гидеминуса Что же говорить о тех, кто родился и жил в этом городе? Дамы и господа, поприветствуем авторов произведений, легших в основу поэтического спектакля «Живи по совести Северный Иерусалим». И хотя в настоящее время они проживают в других городах и странах, но любовь к Вильнюсу, Литве бережно хранится в их сердцах. Татьяна Тарасенко-Акламена. Владимир Элконин. Израиль. Я думаю, всем известно, что Вильнюс называют Северным Иерусалимом. В спектакле зрителю предоставится возможность прочувствовать, пережить и очистить свои мысли и цели повернув их к созидающей силе добра и света, пережить катарсис очищения и тем самым помочь родному городу процветать и жить по совести, как и заповедано нам всем Творцом-Создателем. И тогда каждый сможет явно увидеть Ангела и говорить с Ним. Железной волчьей морды О том, что ненадолго Мир безумьем обуян. Так было раньше, Когда годы и столетия К твоим истокам Уже много тысяч лет Народы сталкивались В злобе лихолетия. Порой за горстку золотых Припрятанных монет. Порой за пастбища Нетоптанной долины. Порой за недр богатства Реки и порты. Порой за рабские Безропотные спины. Порой за кровь, За веру, За мечты. А ты пророческом журчании Речек слитых Возник как сон, Как вдохновение, Как мечта. И одаренных знанием В ремеслах деловитых Они а по роду племени Селиться звал сюда. Здесь аура холмов Божественно зеленых Сулило процветание граду вольных дел. Ты быстро рос, свободой вдохновленный, Из пепла возрождался, коль до тла горел. Как много раз через тебя прокатывались войны С востока к западу. И запада обратно на восток. Но разорительных баталей яростные волны Бессильны были истребить души твоей, Росток. Ибо, гордясь глубокими духовными корнями От центра святости, ты так сроднился с ним, Что... Толерантность пестуя, вовеки будешь славен, Живя по совести наш северный Иерусалим. Ставленный город, 20 лет для кого-то давно. А по мне пронеслись метеоров, представляете, это как сон. Все как будто до боли знакомо, но покрыт пеленой странный он мир, где все вместе сторон и иного города. Древний мне к сердцу прирос Лабиринт твоих улиц у слада, поклонюсь тебе, долго женес ты меня, как любимое чадо, кто-то в шутку, а может, всерьез, буйным ветром, когда-то гонимый, Твою славу в веках так вознес, Что назвал тебя Иерушалимом. Здесь История впитана в грунт. Здесь имена. сомнения, имена на стенах проступают. Здесь сомнения в душе моей бунт, волны черные тоски поднимают. Может, лучше бы было сидеть мне на месте судьбы дожидаться, все лишения с тобою терпеть, но остаться до смерти остаться. Только кто же поспорит с судьбой? Бригантином не спать у причала, пока страсть обогнуть шар земной, ностальгию тайком не зачала. Жизнь, картина на грубых масках. Дальше память да будет детали. И в оставленных мной городах сны. Ощупают вновь каждый камень. Город древний мне к сердцу прирос. Он заснул. Я войду в сон Гедеминоса и покажу ему все углы. Ямы, ловушки и опасности. Нет. Я предупрежу его, чем чревато создание города через мистический сон разума. Нет, нет. Ну почему нет? Людям свойственно заблуждаться, ошибаться и разрушать. Надо их предупредить. Подсказать им и предостеречь. Нет, нет! Нет, они должны пройти этот тяжелый путь сами, от животного к человеку, иначе так и останутся сном в чужом сне. Но ведь погибнут лучшие. Да, погибнут лучшие. В памяти герцедека, графа Валентина Потоцкого. Факелом горел, факелом. У язычников на глазах, у онемевших ангелов слез отражение в свечах. Вера столбом света в царство его поднялась, силой молитвы согрета. Толпа веселилась в сласть, прыгала обезьяной, криками пачкая рот. У беспросветности пьяной суд непреклонных господ. Пепел светился искрой, Непогрешимости знак. Ветер послал Всевышний В густо застывший мрак. Палец остался целым. В историю вписан граф Герцедяком смелым, Давидом сражен Голиаф. Над безымянной могилой Деревце проросло. Неимоверной силой Знаки давало оно, Когда гонений буйства веру вторгалась круша. Сохло дерево грустно, Листья в труху кроша. Перед войной срубили, Жестко взмахнув топором Недостойные пыли. Тех, кто не стал углем. Кладбище. В нем храмом Виленский гаум И циндек. Камни молитв Раной И факел жизни побег. Как глупо говорить погибнут. Они уйдут чтобы изменить мир и осветить себя, оставив память о жестокости тех раз, что отошли от Бога. Я в сон войду волчицей, чашу город покажу, чтобы видел Гедеминос, как свежей кровью, крепкой аортой сюда стекутся из колен Израиля достойные сыны Творца. Ты... Ангел света, знаешь, их ждет судьба страданий за любовь и приближенность к Богу? Или полной чашей будет жизнь? Скажи, пока он крепко спит. Не то, не это, и все вместе под названием «Емким жизнь». Но полно строит замки, где ветер перемен сдувает в событии несуществующую пыль. Пускай поэты, летописцы... Свет проливают неприложных истин и радостью любви, пусть украшают мир. Мы отступаем, в тень их мир. Мы с волком были на Луну, забравшись на гору, вещали. О скрытой дикости и в миф, Подсмотренные на его попали. Миф рассказал нам, что внизу поселят короли придворных, что вечно будет лить слезу над мусором, стихами дворник, железным волком стала я, дитя из Рима. Мне ночь луной ярко светла, и лик мой рыла, однажды. Грудь насквозь раскрыв все в ступени, Освобожу я свой нарыв, сплетение тени, Волк вышел медленно, щадя изломы раны. Лизнул мне руку он, любя, и стал охраной. Он чувствует, когда мой враг льстиво крадется. Волк нападает, не за страх в нем сердце бьется, Он различает ложный дым, Щетиня шею. Я в ночи фиолето-синь смотрю, смелее. Заходила я давно и потускнела, померкло солнце окно. Вся паутиной покрылась дверь. Платье скинь, и другое пример вспомнила одежда надела мира, а жил где мама раму мыла. Помню, медведя, он другом стал. Всех житейских вершин пьедестал. Платье снимаю. Заела застежка, За млечный путь зацепилась немножко. В нежную кожу впилась, срослась, танцем снимаю, Его торопясь освободиться от пытки судьбою, Эту застежку одна не раскрою. И на запястьях узлы все пентами, люди свободы! Вы где? Мне бы с вами. Я не поверила, что рождена для борьбы, платье исчезла, не скрыв ноготы, чистой энергией Свет вдруг очнулся. Мира мыл и к душе прикоснулся. Мы исчезаем в одежда для балах. Здравствуй! Ты знал, что тебя я искала? Ах, стоит ли грустить, Версавия Маркиза? Подумаешь, сгорел с пристройками ваш дом. Пока еще любви вращается реприза. У сердца тайна есть, ого, как мы живем. Так выпьем же за тех, кто вопреки пожарам Надеждою живет и тайн не выдает. Кто эликсир любви? любви вкусил под легким паром, И все ее секреты беспечно познают. Упрятаны в душе ключи от тайн сердечных Представлен разум страж, такованным вратам. Но и святой монах не может бесконечно сопротивляться кощунственным мечтам. Так выпьем же за тех, кто вопреки запретам благословит любовь и прославляет страсть, и кто за поцелуй готов на край планеты лететь, идти и плыть, и на колени пасть. Не надо быть царем, чтоб царствовать на ложе, Застеленном любовью в ласках и мечтах. Цариц, Цариц словно овец, считал пастух, похоже, на ложницу он считал с улыбкой на устах. Так выпьем же за тех, любовью одержимых. Про них поэт-монах составил песни и песни. За странников любви, за так в ответ любимых, что мудрый Соломон решил воспеть их в честь. Талант любить знаком из аллегорий древних, шел к сыну от отца, от мамы дочерям. И были о любви их песни так напевны, что из глуби веков струятся в душе к нам. Так выпьем же за тех, кто, подобясь Давиду, пастушество прошел и угодил в цари, кто, полюбив, нанес сопернику обиду, а Бог его... Простил, поверив в той любви. Вот видишь, грустить не стоит вам, Маркиза. Пире стихов отлетают в вечность, Их парение чувствует душа И питается музыкой высших сфер. свыше умы поэтов разве быть поэтом это не дар Божий? И то, и это, ты прав, мой брат, дар метит человека, обязывает его, очищает сердце, дает пищу уму, делает чувствительным душу, но дар, как и любовь, нужно бережно и нежно хранить и растить. Трудом и ответственностью. Так открываются глаза души. Так человек становится подобным Творцу. Послушаем и мы, как очищают Северный Иерусалим слова, созидающие жизнь и радость. Стоит надменно долгие века. Когда ж мне Бог дарует оказаться В обзорной точке над моей тюрьмой, Я не могу никак налюбоваться паря Меж лесом, небом и водой. Когда ж стезёй странника ведомый Ищу я счастья у других широт, мне чудится порог оставленного дома и этот вид в трех метрах от ворот. Очертит утро, очертания домов рисуя смутно. Одеяло сна прикрыло землю, и она, сложив ладошки, дремлет. Монитор урчит, ленясь работать, опечатки и ошибки штопать. В сердце же весна и цвет сирени распустились в зимние полутени. И не может снег в тепло ложиться, Ночь, чарующей улыбкой, небу снится. Расцветут подснежники, красуясь, С игрой ветра рифмами целуясь. Не смотри так, дай зиме случиться, Холоду земную жизнью слиться, Испытать на прочность жар камина. Эта ночь звучит неповторимо. Халу не режут, ломает легунько. Она и родюшенько бы на ладоньке. Ее расплетают напевно, с молитвой, И день обещает быть солнечным, сытным, Ухалы вкус детства, и пышность достатка. Пекли ее в пятницу, священность порядка, Кошерного теста ломоть бережливо, Несли жертвой в храм, Там плели терпеливо по три и по шесть Испечённые жгли во имя великой любви. Но храм запустения, стена только в силе. Поэтому к халам нас всех приучили. И в детские годы, в прихлебку щейком, Добавку стащив со стола все ж тайком, услада для сердца, оберег живота, Хала субботние. Необычайно вкусно. Человек, ты мужчина или женщина, или бывал всем и этим, домосед или странник, которому дальние снятся края, пожилой. Или только явился искать свое место на свете, Знай, что с первых шагов твоих Рядом с тобою присутствую я. Ведь будь ты ловким и шустрым, или увольнем будь неуклюжим, Будь ты дерзок умом, Или склонным не лезть за рутины края, Будь ты всякий. Однако мне жизненно нужен опыт твой, Чтоб его обсуждая, Спросить себя прямо, а я? Я не знаю, что снится тебе, и неведомы мне твои страхи, на что молишься ты, и кого ты за все проклинаешь коря, или считаешь, что путь твой несчастье не в этой родиться рубахе. Все ж по признакам внешним составлю портрет твой и я, потому что мне кажется, главное знание я о себе упускаю. Коль кошмары ночные свои, Так весьма безуспешно боря, Я другого, тебя, Во всех тонкостях жизни своей не познаю, Чтоб, осознав, спросить себя прямо, А я? Умиление сотворения мира усыпило бдительность Творца, А лукавый, будучи вампиром, Изобрел жестокие сердца. Каин брата Авеля прикончил, Тело сжег, развеял в поле прах. Ужаснулся Бог и той же ночью Учредил великий Божий страх. И с тех пор пред нами выбор ясный, Не убить закон блюсти его, а иначе уготован адский пламень. Бойся, смертный Бога своего. Убоявшись Бога повитухи, первенцев решили не губить. Грозный фараон, умывший руки, отступил и всем позволил жить. Бог велел сорвать оковы рабства, не страшиться Фараона самого. Глаз с небес не дал засомневаться. Бойся только Бога своего. За презрение к власти тирании. За святую веру в Божий страх. Бог из рабства свою паству вывел, Обласкал, взрастил на чудесах. Коль... Мораль, свобода неразделимы, В недрах сердца, также на устах, Люди вечно Господом хранимы, Им опорой служит Божий страх. Миллионами загубленных людей Повторялось доказательство веками, Для чего до самых наших дней при преисподней полыхает адский пламя. На ИГИЛ, на Малороссию, похоже, не приснилась снегобойня на земле. Помолюсь-ка, чтобы сдерживал страх Божий тех, кто в Белом доме и в Кремле. Восхищение, как город, откликается на намерения людей и дарит им прекрасную возможность жить в гармонии. Но люди не всегда желают лучшего. Я часто прихожу на зов и черных мыслей. Их спускают зависть, злость, обиды, страх и воли. Приняв заказ, я вынужден исполнить таков закон. Да, и тогда чаша терпения Всевышнего переполняется. И ухожу я, отступаю с тяжелым сердцем под громогласный голос Бога. Теплые, горе блеплое, смех до радости, грех до гадости, все, что найдено, все, что брошено, кому сдадено мое прошлое, как давно же я чуждым странником по над крышами теми шастаю. Пролетаю душой, словно раненой, Выж... Окропляю их кровушкой красную, Выжимая ее, как ностальгию, Пульсогенную, артериальную. Да уймут мои грезы напрасные, Крыши красные, крыши красные, Там, где Нярис заменится за Крентом, Омывая панарские пущи, Где Мицкевичем небо воспето, Как никем за историю лучше. Словно призрак стоит город древний, На холмах и озерах зеленый. Сотни лет был он домом, евреям и обителью мудрых гаонов. Был он маленьким северным Римом для католиков и православных, но, однако, и Иерусалимом в целом хрониках тайных и явных. А когда над обрядами меру репрессивно чинили в России, принял край этот из староверов, впрочем, всех, то укрыться просили. Здесь конфессии так уживались, что для Господа избранной дачей долго эти места оставались, словно новый Сион, не иначе. Вся Европа больна юдафобством. Толерантность лишь здесь удержалась. В Литве жили евреи комфортно. А община их все умножалась. Говорят, больше трети народа, в Вильна, в Ковна, писались евреи. Под влиянием и год от года города эти лишь богатели выходили из всех поколений этой общины славной и дружной, великавой, врачи, и юристы, маляры, музыканты, артисты, до да ученые всех направлений. И казалось, чего еще нужно? Синагоги не делая шума, возносили Всевишнему славу. И никто бы никогда не подумал, что все к черту пойдет на забаву. Но еврейской истории Жернов повернулся вновь в веке двадцатом. Малек вновь нагнал свою жертву, обратясь к рекуном бесноватым. Докричался до сердца германцев. Заразил их идеей нацизма. Мол, ну, во всем виноваты еврей, от бесплодия до коммунизма. Всю еврейскую скользкую тему он навеки закрыт собирался, превратил истребление в системы, грабежом и враньем не гнушался. Смерть по странам Европы Восточной, как цунами, с войной покатилась. Маховым колесом Голокоста над еврейской судьбой раскрутилась, поэтапным изгнанием, в гетто, под прикрытием переселения в лагеря, где убийство конвейер после рабским трудом изнурения. катастрофа того геноцида отличалась цинизмом системным, а жестокость особого вида потрясла. Все видавшее небо. И Литвы большинство населения преклонилось пред бесом нечистым, да еще пред прорвавшимся рвением местных коллаборационистов. Не секрет, от расправы бежали и просили укрытие евреев. Кто давал, на напоказ убивали. Неповадно, чтобы было соседям. Страх и ненависть, зверство и травля В эти годы Литвой управляли. А безумие жертвую главной Авраама наследники стали. Там, где нярис замениться за крентом, Омывая панарские пущи, где Мицкевичем небо, воспета, как никем, за историю лучше, добрым словом уже не помянем понерять, навсегда обесчестен. Туда толпы евреев сгоняли, чтоб расстреливать бесчеловечно, и хвалили в лесные овражки, засыпали на скорую руку эти цифры. Называть даже тяжко. А представить, как было, нет духу. Сотни тысяч, чуть меньше, чуть больше. Эту массу не скроешь, не спрячешь. Бог, ты как допустить это можешь? Может, спрятался где-то и плачешь? Наконец твоя власть пробудилась. Как десницы простертая сила, Вспять на запад война покатилась, И расплаты пора наступила. Но пока фронт топтался и рвался, Всех добить торопились садисты. Гений мысли нацистской Старался, убивая, готовить зачистку. И под видом бригады рабочей на панаре, мужчин пригонять в стамеля труп плена, Чтоб ночью на кострищах улики сжигать. Тот чудовищный рощерг злодей, гон и массовое умершление, а затем на скры на скостры поскорее, словно жертвенное всесожжение, пал навек. Несмываемым пеплом на лесов заповедные ниши. На поэтом воспетое место, Да на Вильнюса красные крыши. Крыши крови, что вы кроете? Счастье теплое, горе в Смех да радость, грех да гадость. Все, что найдено, все, что брошено, кому сдадено мое прошлое, как давно же я чуждым странником, Понад крышами тень шасты, Пролетаю душой, словно раненый, Окропляя их кровушкой красной, Выжимаю ее, как настанет пульсогенный, артериальный. Да ему мои грезы напрасные, крыши красные, крыши красные. Там потеряла всю свою семью. Как выжила, вопрос себе без ответа Всевышнему на суд передаю. Мне то, как мужа на глазах убили, Известно подлинно, пока мне разум дан. Как Шуреньку, дочурку хоронили, Погибшую от пулевых смертельных ран. Я помню свою память проклиная, Как сына Яшеньку отдельно везли, И как судьбу его дальнейшую не зная, Молила небеса, чтоб хоть его спасли. После войны ютилась по подвалам, Утратила я радость, даже смерть и страх, И лишь одну надежду сохраня. Ах, если пьяша выжил в лагерях. Друг юности нашел меня нежданно, И у него погибла вся его семья. Сам врач скрывался в партизанах. Не сразу Шиман Блюмкин уговорил меня, Что в Каунасе остаться невозможно, Что надо начинать другую жизнь. Ему, мол, в Вильнюсе устроиться несложно. В конце концов уговорил. И мы сошлись. А дальше все заладилось банально. Моя беременность, большое чудо, Уж и не верила, что для меня реально Судьба, где снова матерью я буду. В один прекрасный день из МВД письмо. А в том письме повестка к месту встречи. Муяшенька нашелся, Боже мой! И эшелон прибудет нынче вечером. Я наскоро оделась, Как могу, бегу, А по дороге вспоминаю, вспоминаю, Каков теперь? Представить не могу. Перед войной была вармитва в мае. Значит, семнадцать, Взрослый и большой, Конечно же, кудрявый весь в отца, Теплушку открывают. Ой! Постой, вдруг Яша превратился в беглеца. И тут мне стал понятен дикий взгляд, Который с вызовом мой Яша бросил. А как же скроешь, животы торчат, Кто носит месяцев примерно восемь? Сын, бедный, видел экзекуцию отца. Сын точно знал, что мама овдовела. Он ждал объятий. С ними бед конца, а мама, мама, вот какое дело! И Яшенька такой обиды не сдержал, сорвался с места, сквозь толпу помчался. До неизвестно, где он ночевал, кому прибился, почему скрывался? Тяжелый месяц спать я не могла. Его милиция по всей Литве искала, когда же, наконец. Каунася нашла, мне под расписку как посылку передала. Был я же дерганым еще два года, закончил школу кое-как, но тут, пройдя экзамены свободно, он поступает в медицинский институт. С учебой стал серьезным, изменился, и брата сводного признал и полюбил. А зачем Стив диплом тотчас женился и внуков мне на радость подарил. Мой жизненный путь достаточно был долг. Вот сорок, скоро сорок лет в Израиле наш дом, а Яков Шварц здесь знаменитый доктор. Мы Шварцы Блюмкины одной семьей живем. с неокрепших душ плоды, Подобно мягкотелому ореху, Что не устоялся в крепости своей, Не напитался силой солнца. Луна-младенец требует еды Как можно больше на людей беду. Я не смотрю, я слышу сердцем Боль и тишину малины, где плечом к плечу ждут избавления войны Бога, любимые сыны. Я помогаю матерям спасать детей. Я почернею от несчетных ран. Я хороню. «Я старый часовщик, Моши Элькан, еврей из городка литовского Тельщай, был унесен нацистским ураганом и, ад пройдя, вернулся в жизни рай. Мы навестили дочь в замужестве счастливом спокойной Швеции, где дворы лежала. Она, подростка брата, погостить уговорила». И таким образом его от гибели спасла. Когда из Швеции домой в Литву вернулись, я, жена Малька, маленький Ривка и Амос, однажды ночью от бомбежки мы проснулись. На завтра были немцы. Катастрофа. Холокост. Меня ссылают одного по разнарядке Остланд в Дахал, чтоб трудиться на заводах Шмидт. А дворы... Все эти годы в Джоэн шлет запросы. Любой ценой нас разыскать и вызвали, спешит. Прощайте, альчайский знаменитый ешибок, опавший листья гней кровавых и зловещих. Казалось, всех эпох часы прервали ход. Но что заведено Творцом, заведено Навечно, какой беде бы над землей не пронестись, Сметая судьбы и народы без разбора, Покуда теплится на этом свете жизнь, Часы времен стоят своим дозором. Вот прикоснется к ним простертая рука Часовщика вселенной, о, великий Боже, глядишь, и вновь запущен на века тот вечный механизм, живой похожий. И с этим монотонно тикающим чудом, вошедшим ритмом в нашей жизни суть, я смертный, спорить никогда не буду. А помолюсь и двинусь в скорбный путь. Назад, назад, сквозь толщу лет. Привез мне старший сын из Вильна. Часы. Этот бесценный амулет, не сгинувший в печи плавильной. В Тельчаин ходики старинные купил, совсем случайно не подозревая, что их когда-то я бесплатно починил для женщины одной достойной рая. В архивах виленского гетто Йоси раскопал след мальки самиком захваченных в захваченных бегах, но больше ничего о них он не узнал. Не на панарах ли давно их покоится прав? Там в Вильнюсе находит Йоси внучку той, литовской женщины, что пострадала, когда она на риск огромный свой евреев от расправы, как могла, спасала. Дочь праведницы сей, как Ривочка тогда, сама была совсем еще малышкой, но помнила всю жизнь, как мама привела в дом девочку-еврейку, говоря с садышкой, сейчас я Ривку быстро покормлю. И отлучусь с нею на час. Только не бойся. Когда вернусь, тебе все объясню. А ты пока в чуланчике закройся. Но зря спасительница Ривки в дом явилась. Белоповязочники уже ждали мать. И в шоке, посмотрев, что там случилось, Аудрите вылезла в окошко и бежать. Литовка девочка в ночи по лесу темному бежала. Дед пранос мудрый научил, куда податься ей сначала, чтобы укрыться и спастись от обезумевших вандалов. О, маленькая эта жизнь! Конечно, им она мешала, она свидетель зверств убийц, ворвавшихся в их дом со взломом, пока желат не скрыть им лиц пред справедливости закону. Ведь на глазах дитя они, мать-католичку, расстреляли за смелость девочку спасти еврейскую. А как узнали? И вот часы. Вы, как свидетель, всегда висевший на стене, скажите мне, где мои дети? Где мать детей? Скажите мне, не я ли вам менял детали? Не я ли облегчал вам ходу? Чтобы смотрели, замечали, чтоб вычисляли наперед, и чтобы остался нам свидетель событий страшных прошлых дней, все помнили и благодетель, и рык оскаленных зверей, и женщину, с которой рифку Малька оставила в ночи. Ты механизм, не знал ошибки. Вот и сейчас. Ну, не молчи. О, призрак полн Явилась Явилось, коль под хруст колес, С остатка жизни годы вычти. Но дай ответ на мой вопрос. Когда могла уйти в ту ночь, Малышка Ривка, моя дочь? Через тебя прошли десятки, По деревенькам разошлись, Со смертью ты играла в прятки, Но жизнь отдав, спасла ты жизнь. Уверен я, Ривка живая, Но не желает теребить больную память, Защищая благую волю, просто жить. Сам помню, целый год в Стокгольме Я о своих делах молчал, Воспоминаний страшной болью Меня мой разум истощал. Надеждой выжил я вдохал, Витала смерть там надо мною, но жить Творец дает нам право, А мы смиряемся с судьбой. И вот пришло освобождение, Мне шведы подарили жизнь. Но вскоре началось падение, И каждодневно вниз и вниз Овал сомнений и раздумий С годами только рос и рос, И стал как стигма, как безумие меня сверлить один вопрос. Куда могла уйти в ту ночь Малышка Ривка, моя дочь? Тогда, подобно загнанному зверю, Забился в тихий угол, тень искал. Но день пришел, я снова верю, и детям свою веру завещал, Что вновь в семье случится чудо, Мы с Ривкой встретимся опять, А чтоб дожить, просить я буду. Часы времен, пойдите вспять! Часы времен, пойдите вспять! Человек, преобразующий в себе миры, ты Бог, и бесконечности чтецы сильны, ты смог, чистая энергия лучи видны, ты маг, шаги отказа от себя трудны, ты вак. О человек, хлебнувший, и познавший, Как ты высок, Хотя и ниц упавший. Идем, идем за рамки. Я выведу тебя из склепа, Вдохну дыхание перемены ветра. В мертвелой копоти слова Природа оживает и пора Построить планы пробуждение гор. Затеяли Харивда с целый спор. Проснется ли от спячки человек В оковах тлена под прикровом век. И у весны не отрастают ноготки, Когда желания людские сном полны. Пошевелила пальчиком зима, Оторваны у планов рукава, Небрежным кроем Лед взлохмачен, и тёпкой ночью сумрак схвачен, для пробуждения весны не доставало солнца песен Из жизни, где мир бессловесен У ложа красоты любви. Завеса темноты. Пошла на уголь. Рождает новый день свободу быть И жить по совести. Ведь путь этот нетруден. Задача человека — жизнь творить. Тогда у зданий загорятся окна, приобрезятся улицы лучи, И в новый дом заложат кирпичи. Улыбки матерей подарят детям счастливую, здоровую судьбу. И каждый ангел станет счастьем светил. О том с поэтами я радостно пою. У солнца сердца прожилки неба рассветом ярким озарены. И впечатление насущным хлебом, и воздух чистый, милой страны, не забываем восторгом детства, озер красивых и скрипом сос, улыбкой мирного добрососедства и благородством строжайших роз, бежит вильня, журчающей песней, Ее спокойно примет рис и благолепно. Обильно, честно подпишет осень, разлуки лист. Не стынет памяти, зола на дымевших попилищах, Возмездие убийц отыщет. Господь наш не прощает зла. Не в первом поколении пусть. Потомков совесть будет и мучить, Терзать их будет стыд ползучий, На их чела снизы грусть. За предков поддых дел искус, За не противление, За совести больной успокоение, За трусость и за низость чувств. Все это, зная, я, однако, клятву не нарушу, и жаждой мести не посмею пачкать душу. Войн Катарсис. Увидели, что город вновь ожил, И парка в свежесаженной оазис Глаза питает чувством Божьих сил. Помолимся, чтоб отзывался город На красоту сакральной связи с ним, И канет в лету при страха в шорох, И вспомнят люди, что Творец един. Тогда, прости, прощай, мне не трудно расставаться с миром, где не разобраться от заслужи или рай. Упаду ночком в траву, когда вся природа в цвете да принял пожив на свете. Божий приговор приму. Ковром небесным укрыло небо, Тепло желаний пещер уютных И пахнут стены вкуснейшим хлебом. Воздух ликует от песен чудных, прикрытый ставни спрячет смущения, от озарения, от фотоспышек, Иерусалимское настроение, Восторгом дышит здесь даже крыши, и небо верит в людскую радость, в глаза вливая солнцем здоровье, как дорог миг, где общение, святость Желан больше, чем все застолья. Журавли над городом святым. Их клин распался. Вожака, видать, меняли. Я у стены стоял. Я улыбался им. Просил, чтобы юности друзьям Привет передавали. Так каждый год Те птицы по весне в края родные Из последних сил стремятся. И грусть, и радость навевают они мне, И заставляют сердце разрываться. И я в мечтах своих, как перелетный птах, То к родине одной, а то к другой, Пристану. Курлычу я на разных языках, Но свой, родной, любить не перестану. Не перестанет сердце беспокойно ныть При виде гордых птиц в безумном перелете. Казалось, стоит им крылами поманить, и полечу, догнавший клин, на развороте. Я хочу напомнить вам, люди, живите по совести, слушайте свое сердце. Ведь в нем, как на скрижалях, записаны заповеди. И тогда город вашими и нашими делами обязательно изменится к лучшему. Ведь совесть не имеет искажений. Живите по совести! Живите по совести, Северный Иерусалим, и благодари Творца! В Иерусалиме, в первом храме, где Бог обитал с еврейским народом, когда Коин, главный Коин, входил в святая святых, он видел двух ангелов. Каждый раз это была новая скульптура. Ангелы застывали в каких-то позах, в отношении друг друга. И тем самым они показывали связь еврейского народа с Творцом. Живите по совести, люди, чтобы ангелы вашего города могли проявлять мир и любовь. Россия, авторской свидетелем Владимир Алконин, Белый Ангел, призракона, Елена Яшкин, Версавия, Наталья Андреева, Спас, Ольга Петровская, темный ангел Олег Субель. художника-декоратора этого спектакля Сергея Ерехинского. Хочу сообщить, что этот вечер спектакль является благотворительным и средства пойдут в благотворительный фонд мемориального музея Пушкина. Также хочу поблагодарить наших спонсоров, которые помогали нам. Это Владимир Уконин, Израиль, Александр Карасенко, компания ТГДравлик, Глория и Ольга Осанова, компания ТГДравлик. на фуршет, где мы все вместе сможем поделиться своими мыслями, почистыми, задать вопросы и пообщаться. Спасибо за вопрос.